На нашем канале проходит новогодний розыгрыш, с его условиями вы можете ознакомиться по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Дэн, и вы присутствуете на канале VAD Multigaming. Надо всегда пафосно произносить, что мы прям позиционировали себя правильно. В общем, первое, что хотелось сказать, это поздравить вас с Новым Годом. То, что вы сейчас увидите, должно было выйти гораздо раньше. Подожди, уже Новый год. А у тебя видео по Игромиру? Давай я сейчас объясню. Смотрите, Игромир был в начале октября. По идее, этот ролик должен был выйти чуть ли не через день-два, максимум окончания Игромира. Но у меня был выбор, так как я вовремя это не сделал, и творческий порыв не перерос в контент. Поэтому я решил таким образом, что закольцевать со своей стороны год, потому что 31 декабря вы увидите ролик от моего партнера Лехи, я решил с помощью этого ролика. Так что перед вами сейчас будет контент с 2019. Приятного просмотра. дадим приз кое чемпионсов конечно сингл я говорю да а так вот мы а, издали так сразу же Раз, раз, Москва. Москва на связи, раз, два. Чем проверим? Не знаю, что будет дальше. Вот это оригинальный размер моих оригиналов.